национального достоинства и так далее, вот, события Великой Отечественной войны, в том числе. А прозвучал вопрос, не считаем ли мы более страшной угрозой, что невея англичан в Афгаз, Советского Союза, то, что некоторые представители органов нашей государственной власти так, как предпочитали поразить Великой Отечественной войне. То есть, грубо говоря, вы задаете вопрос, как там наши дороги, пенсии и так далее, я тебе на тебе красный пожар, мы с тобой пойдем на шествие и вспомним великую священную войну. То есть, к сожалению, по подмосковному региональному политику и муниципальным. политику, я могу сказать, что, наверное, более страшная угроза – это откровенное полозитирование на национальной истории, которое поэтому этом прикрывается шутером сохранения исторических политик. А вторая вещь, которую хотелось бы сказать, напомнить, наверное, нам, что мы немножечко ушёны. А, и поэтому должны быть вдалеке немножечко от национальных оценок и так далее. Там Забер, Герцена и так далее. Я вам, если позволите, процитирую одно произведение, и кто-то быстро догадается, что это за произведение. «Перевешать всю жидову, раздалось из толпы! Пусть не шьют из попутских рис юбок своих жидовка!» «Перетопите всех поганцев в Небре!» «Сова, произнесенные стопы, полетели молнией по всем головам, толпали имбус на предместие с перерезать всех жидов, теплятые в печках и заползали под юбки своих жидов». Николай Васильевич ну, Гогольев. Тарас Дуба, восьмой класс. Я не говорила, что вы Нет, я понимаю, что мы призываем к осторожности, в использовании, это все правильно, но, наверное, у нас тоже есть некоторые... А границы, которые должно выводить в себя самонаучное сообщество, не обращаясь к лишним рестрикциям, а, внешним, в том числе государства. И это связано с темой госзаказа. Да? Когда мы с вами говорим о государственном заказе, мы, вот, очень важно прозвучало, мне кажется, недостаточно не выпухо. А, мы с вами должны воспринимать государство в том числе не только как политическую игрока, да, и политического субъекта. Ну и как изменить социального служащего? Да, это не государственный заказ, это общественный заказ. И если э, общественный заказ в каких-то моментах начинает речь, расходиться с государственным, ну, на мой взгляд, выбор здесь как бы должен соответствовать, опять же, представлениям о том, что такое государственный центр, оно должно служить и а каким служить не должно. Вот такие три позиции. Спасибо. Спасибо. Еще, еще есть какие-то реплики, добавления? Да, пожалуйста. Я прежде всего хотела бы поблагодарить за такую секцию. Я больше политический, занимаюсь политической социологией Ульяновский университет. И мы сейчас проводим исследование, хотят ли выпускники вузов, как некий результат да, всей воспитательной работы, которые уехали за границу в поисках работы, учебы, хотят ли они остаться русскими и хотят ли они остаться россиянами. Могу сразу сказать, одна а четвертая часть, все, выехал, переехал границу России, они не хотят возвращаться, и они хотят только быстрее ассимилироваться и забыть, что они из России, какой они национальности, там, европейцем стать, космополитом и так далее. 50% хотят остаться русскими, но ничего для этого не делают. И нам были интересны как раз последние 25%, которые хотят остаться русскими, и что они делают, чтобы сохранить свою идентичность. Сегодняшний разговор э, очень помог разобраться, о чем мы с ними дальше будем говорить. Первое отношение празднику государственным, и, и, этническим, культурным, и о образе России, и о образе тех или иных памятных, да, потому что больше всего нас поразило, что те, кто прожили за границей 5-6 лет, вдруг после ассимиляции начинают себя снова ощущать русским, читать русскую литературу, смотреть русские фильмы, общаться с русскими людьми, вот Сегодняшняя дискуссия была очень интересная. Спасибо. Да. А давайте Константин Верхович тоже выскажите. Обязательно. Да, я... да. Отказавшись добровольно от доклада, давайте в дискуссии. Да. А, да. Нет, я просто хочу сказать, что мы концентрируемся, собственно, на докладу, посвященном таких все-таки ну, больших таких глобальных да, измерений и государственных. И это уже само по себе вызывает вот конфликт ну, государство, история и тому подобное. И вот как раз смягчение памяти, вот, как мне кажется, один из таких возможных вариантов избежания этого конфликта. И это анализ прошлого и с точки зрения антропологического подхода регионального материала, исторического. То все это уже работает и работает в современных российских исследованиях. Единственное, что работает, это вот уже... В таком довольно неоднозначном иногда ключе, в ключе таком, негативного освещения, <свечения> вот, может <свечения> быть, э слишком крайняя формулировка, но, э с советского прошлого. И, собственно, если веду, то вопрос, вот вопрос задан из зала. Э -э советский опыт, да, вот, собственно, что мы из него вспоминаем? Полет Гагарина. Ну вот что мы еще вот Так по большому счету. И вот может быть это тот в повседневности, который так тоже на вскидку связывают чем да. с чередями, с каким-то э, недостатком продуктов и тому подобное. Вот может быть он вычленит как раз тот э, такой горизонтальный уровень взаимодействия между людьми. И, в принципе, мы, что называется, и найдем ну, какую-то свою идентичность. Вот, пожалуй, э, что хотелось бы сказать. Вот, э, и большое спасибо, конечно, за э, вашу докладу, за коллегами, за вопросы. Но я надеюсь, что судить все это время. Не так, потому что у вас дискуссия началась, вы вопросы не задали, вы можете спросить, как то участвовали? без и так далее, но не может нормально отреагировать нормально. И если мы, мы, взрослые, начинаем подтягивать сразу, как мы прочитаем все, ну, конечно, Гоголь, но мы сразу подтягиваем весь свой багаж, вот воспитание, образование, и все мы понимаем, великий русский писатель, а, у него же есть проект, Потому а что все как и у, нас, у нас есть определенные негативные моменты образования, которые надеемся сейчас корректировать примерно, то в этой ситуации вот, подобные задания, они только эпотируют, и, с одной стороны, призваны они, конечно, как-то активизировать мышление. Но это очень дорогой ценой будет как активизация компания. Поэтому здесь надо просто, мы не против Гобри, мы не против вот этих отрывков и Герцена, никто не против режима философа. Но надо понимать, кому, и где, как... и какая у них Пусть, но сначала давайте сделаем как надо, в определенных возрастных особенностях, и дадим ему возможность потом выработать на мировом, культурном пласте свою собственную позицию. Кто происходит? Никто. Но надо делать все разумно. А вот спасибо. Спасибо. Поскольку про школу заговорили, я тоже с университетом и со школой имею дело. Поэтому у меня была такая ситуация, когда мы проходили со школьниками Древняя Русь, и мне школьники упорно не хотели это изучать, ну как-то вот через пень колоду. Я когда спросил, почему, мне ответили очень просто, мы изучили какой-то Киев, а это вообще не Россия. Понимаете? Вот отечественную историю мы какой-то Киев изучаем. Это, из этого вывод можно делать действительно очень правильный и глубокий. то что, во-первых, память всегда исходит из современного состояния. Она всегда исходит из того, что есть сейчас, и обращается потом в прошлое. Соответственно, мы всегда говорим о памяти как о неком процессе конструирования, или процессе работы с прошлым. И этот процесс, и я абсолютно с вами согласен, должен проходить очень аккуратно, корректно, и с учетом тех возможных проблем, которые сейчас не видны, но потом могут возникнуть. Спасибо. Коллеги, если больше ремарок нет, я бы попросил Сергея Михайловича как-то резюмировать нашу сегодняшнюю дискуссию, и потом мы перейдем к процессу такого редактирования нашей резолюции в режиме реального времени. Я ее зачитаю, если возникнут какие-то принципиальные вопросы, там тоже дополнения, мы их непосредственно внесем.